Я вам скажу так Наша бригада комбайнеров делится ровно на три части Пьющие Закодированные Нет И закодированные дважды Так вот, закодированные дважды я намолотил больше всех и начальство выдало мне три путевки в Таиланд. На меня, на жену и на Лидию Сергеевну. Мою тещу. Теща заявила, что она едет обязательно, потому что Таиланд это ее любимая африканская страна. Мечтаю, говорит, увидеть родину Кенгуру. Но. Собрали две сумки. Тоже поменьше все наши вещи. 15 пачек макарон, 19 банок тушенки, тойша побольше тёщинку купальни. Приехали в Таиланд, поселились в гостинице, поели тушенки с макароном и пошли на обед. А после обеда на пляж. Там отдыхающие катались на надувном банане. Когда мы с женой сели на банан, инструктор попросил подождать еще шесть человек для комплекта. Тут к нам присоединилась тёща, банан ушел под воду, утащив за собой катер вместе с инструктором. Акула напала на тёщу неожиданно. Укус на спине был такой огромный, что от полученных ранений акула тут же ушла на дно. Потом теще увлекло зрелище, когда катер потащил за собой парашютиста. Но раздумывала она недолго. Два тайца в предключении шоу накинули на ее могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали «Гоу». Катер поехал, теща начала разгон. Снося на своем пути замки из песка, зонтики и изозивавшуюся публику. Подбежал к воде, она поджала ноги и пошла над водой на набреющим, потопив при этом два гидроцикла и три катамарана. Когда теща отдалилась от берега, Народ на пляже замер в ужасе. Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера. Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок. Теща, видимо, с испугу дала ответный. И стала набирать высоту. Она находилась как раз над танкером, когда стропы парашюта лопнули. От верной гибели танкер ушел на веслах. На следующий день мы поехали на сафари. Когда мы проезжали мимо бегемотов, я столбенел. Если бы на них была одежда, я подумал, что приехали тещины родственники. Но шутить по этому поводу не рискну. Где-то на пятом километре на нас напал молодой Бабуин и попытался отобрать у тещи корзину с продуктами, за что и был жестоко наказан. Она засунула его голову себе под мышку и пошла на удушающий. Бабуин тут же попросил пощады и показал теще паспорт гражданина Вьетнама. Проехав еще метров 800, мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревьями, что-то жевала. Инструктор сказал, кто не побоится покормить зверюгу колбасой, тот получит шоколадку. И достал из бардачка батон вареной колбасы. Через 10 минут Тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенечке. Верюха, как и положено, ела колбасу, а тигр шоколадку. На следующий день мы поехали в аквапарк. Когда теща вышла из раздевалки, наступила гробовая тишина. Не пели даже птицы. Рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу. Одета Лидия Сергеевна была в купальник 1953 года, и всем сразу стало понятно, от чего умер Сталин. Мы с женой пошли на горку и позволили собой тещу, что оказалось большой ошибкой. Мы с супругой съехали по жёлобу, Влетели в трубу и вылетели в бассейн Сверху послышался звук отъезжающего локомотива С чудовищной скоростью теща влетела в трубу Но из трубы не вылетела Она в ней застряла Сзади неумолимо набиралась вода. Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда. Канарейка отодвинула крыльями прутья клетки и побежала к выходу, забыв, что умеет летать. И тут прорвало. С криком, мол, вот и я! Теща, подобная подобно айсбергу, рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже Секунд 20 тещи сидела в абсолютно сухом бассейне Пока вода вместе с людьми и тренажерами не стекла обратно Аквапарк был закрыт по техническим причинам На следующий день мы пошли в тайский ресторан Там подавали морепродукты мы заказали омаров. Рядом с нами амаров ели немцы, помогая себе щипцами. Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью. Звук был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень. Владелец ресторана взял у автограф. Когда подавали черепаховый суп, официант спросил, «Вам черепаху с панцирем?» Немец сказал на ломаном русском, «Если с панцирем, плачу я!» Теща ответила, «Если платит он, черепаху можешь даже не варить!» Счита! Сколько бедная черепаха не упирала с лапками в щеки Лидии Сергеевны, ее это не спасло. Нижняя челюсть немца лежала на тарелке. Хозяин ресторана попросил тещу расписаться у него на плече, чтобы потом сделать из этого татуировку. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили женой две монетки на счастье, чтобы вернуться сюда опять. Тёща кинула в океан банку тушенки, И я понял, что теперь мы вернемся в Таиланд по-любому. Спасибо, друзья. Игорь